Это не расследование, просто пару фотографий по поводу того, что у нас было сегодня, когда был дождь, точнее град. Так, кстати, свет был выключен, это выключатель замкнуло. Не знаю, насколько получилось, если вы присмотритесь на фотографии, то вы увидите струю дождя прямо в квартире на фотографии. Эту комнату залило прямо по всей площади, вы можете даже обратить внимание, в тазике прямо штормит. Разумеется, и мы, и соседи. Уже достаточно давно обращались по поводу течи. Это вовсе не этот сезон, да, даже не весной, а прошлой осенью, да, еще были достаточно серьезные течи. А сейчас уже тазики ставить бесполезно, да, то есть поставили все тазики, все ведра, все тряпки, все равно течет мимо. Это не 90-е годы, это 2017 год. Московская область, город, примыкающий непосредственно к Амкаду. Соседям повезло чуть-чуть больше. В доме проводится капитальный ремонт. Ну, видимо, до нас еще не дошли, хотя работы уже проводили. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Видимо, новый девиз канала стоит выбрать. Надеюсь, вас не зальет.